И всем привет, дорогие друзья. Меня зовут ванны сегодня я буду играть в такую игру под Маут Ласт. Так, игра, говорят, очень страшная. Я вообще даже ни разу не проходил. Ну, попробуем ее пройти. Так, да, прочитаешь, что написано? Говорят, ласт, простреливается насилие, кровь, зерная сцена, а также черная лексика. Наслаждайтесь, все братан. Ну, в общем, ладно, ничего не буду читать, не лень продолжить. подождем и будем играть вот игрушку, значит, значит. Служба сельского хозяйства заявила, что Угу. Так интересно. Мы в лесу, что ли, я так понимаю, да, мы в лесу. Это горы. Так, вот мы приехали в этот наш, так, как я прочитал, психиатрическую больницу. Пресс-официал. Пресс-официал. Что это значит? Не знаю. Пресс. не знаю не буду позорить английский язык лучше помолчу ага 16 сентября так это вот тако вот психическое исследование микров должно узнать об этом все не буду на читать будет не интересно бери Ага. -а -а. Угу. Угу. Угу. Я, Ну, уходи, давай. Уходи, уходи, уходи. Красиво как. Угу. Бежать. Нет, я не успела выйти. А, список задач на вашем блокноте. Ну, побежали. Бежали, побежали, побежали. Так что быстро в дверь нажмите на кнопку мыши, чтобы открыть дверь, медленно держать. Все, чтобы поднять камеру, нажмите на кнопку мыши. А. Противные звуки. Давайте выйдем, Вадим. Ну понеслась. Что? Что? Что? Открой! Открой! Uh -huh. Значит, входа нет. Ну-ка, там есть вход. Там вроде ничего нет но... что за военные машины? Так, давайте здесь. Ну, а Вон, в принципе, можно будет там вот через то окно залезть. Что придумать, удерживайте левый шифт. О, левый контрол. Так, левый контроль. А вон, нет, вон вон он есть. Чуть-чуть я ошибся, манечка, извините. Вот есть дверца. Открой дверь. А может два раза? А нет. Да, Ладно, ничего страшного. Как мне то забраться? Ну а, точно, вот честь Так. А вот есть лестница. Вот точно. Um, чтобы прорвал, нажмите пр пробел. Двигайтесь вперед. Нажмите пробел. <свист> uh -huh. Отлично. Аккуратненько, проходи, аккуратненько. Аккуратненько. Ага. А, что? Что это такое? Что делать надо? А, ясно. Ну ясненько. Так, Камеру уберем. Так, что у нас тут есть? Мне страшно. Не ну страшно. Ну, Где он здесь? Так там вроде никого нету. Так там никого, это очень хорошо. Так. У нас такое. То у нас что тут написано? паспорт пароль, паспорт пароль. О, нужны подвески вашей камеры. Я. О, документ. Документ это хорошо. По-моему, лучше с камерой ходить. Нет, лучше так ходить. А меня... Дверь закрылась. Откройте. Ой. О, Pepsi Drink It. Что? Что? кишки как <смех> Так куда нам надо куда нам надо а, тут там нет прохода аккуратненько только нет что это фига, Не я. Ты что это такое вообще? О, братишка, братишка, братишка, братишка, я домой, все сегодня нет, я домой, я домой. Мяж, голос начал заражать. Что это такое нафиг сейчас было? А, -а, -а. а это что такое еще? Фу, кишки, берите. Библиотека. Как я хотел почитать, по-моему, это библиотека. Чьи такое? Они перебили нас. Вариант. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главная ворота можно открыть из библиотечной службы безопасности. Обойти нахрен это заброшенное место. Ты все помер? Так аккуратненько, О, братишка. Да, знаете, на этом я, наверное, заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Да, не забывайте ставить лайки, это самое главное. Все, пока.